посоветовать каждый раз когда человек разочаровывается в своей жизни обижается на кого-либо у него в душе включается программа саморазрушения вы знали об этом эта программа создает впечатление что лучше умереть чем жить отравляя тем самым человеку жизнь и колоссально разрушая его судьбу наверняка многие люди хоть раз сталкивались с такой проблемой в своей жизни даже дети иногда после наказания говорят лучше бы мне умереть это, по моему мнению, та божественная капсула, которая вскрывается в тот момент, когда человек начинает страдать от своей жизни и создана Богом с целью как можно быстрее разрушить человека, чтобы он как можно быстрее перешел при помощи перерождения в новую человеческую форму. Естественно, невозможно не оценить значимость медитации, которую сегодня вам хочу дать, которая мгновенно закроет такую программу. Для этого необходимо начать думать о данной проблеме, и, все чувства, и когда вас накрывают чувства по поводу того, что у вас не хватает денег, или по поводу того, что у вас все плохо, или по поводу того, что у вас что-то забрали, или по поводу того, что у вас там кто-то бросил, и вы на кого-то обижаетесь, произносите всего лишь три слова. Я хочу вам их сегодня эти три слова подарить. Они очень-очень уникальны и очень хорошо работают. Они звучат так «Впереди еще целая жизнь» или «Впереди целая жизнь». Поэтому каждый раз, когда вы почувствуете не плохое настроение, плохое состояние, произнесите себе слова, которые звучат так «Впереди целая жизнь». Не нужно произносить «Лучше бы я умер», «Зачем я вообще родился» и так далее. Произносите слова «Впереди целая жизнь». Такая идея, она сможет очень изменить вашу судьбу.